Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня такой вот летний, э, в летней цветовой гамме мастер-класс. Я даже вот подсолнухи нашла, купила, что ничему несказанно рада. В общем, простой узор из двух рядов и двух петель, как обычно. Ну, там четыре ряда на самом деле, но они просто чередуются. Сейчас я вам все покажу. И вот смотрите, это один и тот же узор. Вот, вот. Вот такой вот, смотрите, фактурный, такой хороший, вот для джемперов, я бы легко бы его брала для кардиганов, для джемперов. И вот такой вот летний вариант, смотрите, какая прекрасная сетка получается, и притом я вот, я лично, я эту сетку вижу именно в мужских таких футболках, что очень популярно в последнее время стало вязать мужские такие сетчатые футболки, и вот этот, смотрите, какая прелесть. Необычная такая не классическая, нестандартная сетка получается. Просто я почему растягиваю? Потому что я не, не делаю в ВТО для того, чтобы просто использовать потом это хлопок, это хорошая пряжа. Вот, и не хочу просто я просто распущу и потом эту пряжу еще буду использовать, чтобы не портить пряжу. Всего лишь поэтому раз показываю вам вот в таком вот растянутом виде. Это один и тот же узор. Разницу я вам скажу в конце видео, так что досмотрите это видео до конца, вы не пожалеете, и в конце видео я вам скажу, э, в чем разница этих двух как бы двух образцов. Число петель у нас кратно 2, вот я вообще махировую ализариал 40 плюс, по-моему, у меня здесь, четное количество петель. Вы набираете. Сокращать удобно на этом в этом узоре. Там нигде нет ни сокращений, ни убавлений, ни добавлений. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель. Прекрасно. И сразу же с места в карьер, с первого ряда мы начинаем вязать. Значит, первую кромочную я сняла. Первая петля провязываю изнаночная. Следующая петля провязываю лицевую. Продеваю. О, у меня солнышко, дай бог. Надеюсь, что вам будет видно. И делаю двойной захват. Раз, два. И достаю этот двойной. Далее снова и изнаночная. И делаю двойной захват. Хоп, есть. Изнаночная. И делаю двойной захват. Изнаночная. И делаю двойной захват. Две петли в рапорте. И двойной захват и кромочная изнаночная. далее второй ряд то у нас изнаночный ряд здесь мы начинаем с петли которые с двойным захватом мы ее просто нить рабочую переносим вперед она у нас здесь перед работой и эту петлю спускаем одна петелька остается далее провязываем следующую петлю она у нас здесь лицевая но мы ее провязываем изнаночной Далее снова переносим нить вперед и двойную петлю спускаем, оставляем одинарную. И это изнаночная. Спускаем. Изнаночная. Спускаем. Изнаночная. Спускаем. Изнаночная. Спускаем. Изнаночная. Так, третий ряд. Он как первый только в шахматном порядке. Вот здесь мы начинали с изнаночной, потом провязывали петлю с двойным захватом. Теперь наоборот. Мы начинаем петлю с двойным захватом лицевая, а изнаночная провязываем вот эту длинную петлю. Петля лицевая с двойным захватом, изнаночная с двойным захватом, изнаночная с двойным захватом, изнаночная изнаночная, изнаночная и кромочная изнаночная. То есть, если мы начинаем двойным захватом, заканчиваем изнаночной. Если мы начинаем изнаночной, заканчиваем двойным захватом. И четвертый изнаночный ряд все то же самое. Эту петлю лицевую мы провязываем изнаночной, а двойной захват спускаем, делаем одну петелечку из него вот и все девчонки вот это весь узор вот кстати 4 ряда сейчас я вам покажу она совершит а еще вам сейчас покажу изнаночную сторону я всегда забываю сейчас посмотрела потому что она красивая тоже сейчас покажу там здесь пока ничего не видно нужно провязать побольше чтобы этот узор вырисовался вот смотрите изнаночная сторона Видите, в этом плотненьком узоре. В чем разница? В том, что здесь у меня спицы 3,5 мм, а пряжа 200 метров в 100 граммах. То есть спицы тоньше рекомендуемых. Вот, И получается вот такое вот зимнее полотно, что годится для шерстяных изделий. Кстати, здесь вот тоже Плетение такое достаточно интересное, можно использовать тоже как лицевую сторону. И тут каждый раз зависит от пряжи, какая у вас структура пряжи. Что в этом образце, девчонки, здесь метраж пряжи 400 метров в 100 граммах, а спицы 5 мм. Вот и все. Разница в плотности. Все. И получается два разных узора. Вот. вот такая вот красота у нас, девчонки, получается. Я думаю вы похвалите меня, попробуйте впереди лето, Я думаю вы обязательно этот узор будете применять. Все. а на сегодня все с вами была Вика школа рукоделия. Всем пока пока!